Эх, Русь, долго ли ты будешь прозябать в барских хоромах? Пока нас тут сказками кормят, типа на Пасху готовьте иконы, хоть и ворованный кусок пирога вам не дарован. Хм, я посидел тут немного, поразмышляв о российских доходах, я как в социальных оковах, не могу сказать, что все пиздят уроду, пораскидав все по нормам, офшорам, но ведь тут никак кинопробы, тут вся парадоксальность. В законах.